Традиция готовить фасоль в горшочках зародилась в Болгарии, это блюдо, очень сытное, полезное, вкусное, поэтому многими любимое, в моей семье горшочком с фасолью особенно радуется мужская половина. Как приготовить фасоль в горшочках? Предлагаю подробный пошаговый рецепт. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты Фасоль 1 стакан или 200 грамм Вода 750 миллилитров Луковица 1 штука Морковь 1 штука Болгарский перец 1 штука Томатное пюре 2 столовые ложки Сушеная мята 1 столовая ложка или пару листиков свежей Растительное масло 3 столовые ложки Сушеная паприка 2 чайных ложки Соль по вкусу Количество порций 2 Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите снова.